Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим приключения злой училки Мисти. Все, кто поставит лайк за 3 секунды и подпишется на мой канал, вы получите целую гору сладостей и вкусняшек. 3, 2, 1, 0... Вкусняшки уже отправляются к вам, мы начинаем. Итак, прекрасно стоял денечек. Приехал школьный автобус. С кем там он приехал? Это Ник и Тани... О, как это романтично, как это круто, да, О, бабка Грэни украла Таня, ее надо спасти, бабка Грэни очень страшная и сумасшедшая, она совсем чокнутая на всю голову, мести, давай помогай, мести, кстати, здесь помощник получается, что она помогает нашему Нику, поехали. А ты шальная бабуля. Шальная на мотоцикле. Это очень круто. Я, наверное, когда буду бабулей, тоже буду на мотоцикле. О! Команас? Амонг ас! Здесь все Among us. Они злые здесь. Они защищают, получается, бабку Грэнни. А нет. Да? Не могу понять. Да. Они стреляют из метал прямо по нашим супергероям. Они взорвали офигенный мотоцикл. Зачем? Зачем вы это сделали? Иш, да, это обидно. Это любимая ее вещь была, но это сделало им еще хуже. Она теперь супер злая. Зеленого больше нет. Красного тоже. И и хи хи хи. Бежим, надо спасать Тани. Что они там могут с ней сделать? Это важно. Догоняйте синего. Лови, лови ее, пожалуйста, Ник. А, нет, он решил ее не ловить, он просто с ней вместе свалился куда-то вниз. Это огромный дом. Как они там что-то найдут? Она и наливает что там какой-то яд. Бабка Гра не совсем дурная. Я ее боюсь. Я ее очень боюсь. Привет. Нашли время. О! Это было. О, фу! Это отвратно! Я вам говорила, что бабка Гренни сумасшедшая. Так вот она на него пукнула. И он отключился. От такого я бы тоже отключилась. О, посмотрите, это боль нести с бабкой Гренни. Кто кого? Кто кого? Я замести, конечно же. Бабка Гренни, она очень сильная и очень злая. Да он не может, все с ним будет нормально. Не плачьте. Так она тоже, смотрите, совесть ее заела. Как такое может быть? О, он воскресился, и они все объединились, и любовь продолжается. Это прекрасно. Итак, бабка Грэнни. С ником она, он ей говорит, иди, нормально, сейчас приедет школьный автобус, я не хочу, чтобы тебя видели. Мне кажется, она похитится автобус сейчас. Пам! Садись! Какой странный водитель! И опять любовь! Интересно, меня-то кто-нибудь видит? было бы приятно. О, нет, не очень компания. Бабке Грейни просто захотелось провести с кем-нибудь время. И это абсолютно нормально. Тин-тин-тин. Она ведет себя неприлично. Хорошо, что в, в этом автобусе больше никого нет, кроме Тани, Ника и их всех. Как он хочет ее победить? Даже Мести не смогла ее победить. Откуда крокодил в городе? У -у -у! Бам! Они залепили ей лицо. Нет! Смотрите, сзади сидит Мести, очень-очень злая. Прощай, бабка Гренни. Как-то они едут странно задом наперед. Это что? Это кто? Фу. Заткните нос. А, это пиги. Почему от нее так пахнет? А потому что она свинка. Фу. Я не знаю даже, кто хуже бабка Гренни или Пиги в данной ситуации. Вообще, им не очень повезло с попутчиками. Ва! Ааа! -а -а -а! Деньги решают все. О oh, нет, фу, пиги, отойди, отойди, отойди. Ей плохо стало от того, как пахнет пиги. Ну все, тебе хана. Нет, ты ее не победишь. Вот так вот, вот так. У нас второй попутчик ушел. И слава богу, надеюсь, больше никто сюда не сядет, потому что это реально ужасно. Она так рада! Любовь! Опять у нас с вами. Куда ты едешь? Ох, я думала, он режется в забор. Он едет задом наперед, как-то это очень странно. И так они вместе катаются, и это прикольно. Это очень-очень-очень прикольно. Смотрите, эта машинка на пульте. Пожалуйста, не оставляй ее так здесь, потому что сейчас будет множество-множество аварий. Нести! Oh. Где твой пульт? Oh. Так, я вижу две мусорки. Они решили нашкодничать. Они спрятались в мусорку. Это не очень круто. Они сейчас подойдут к ней, смотрите. Они украдут пульт а, Тихо Она очень внимательная Ладно, опять инстаграмимся Или играем в игру Смотрите, ящики идут Сейчас ребенок их увидит Он все рассекретил Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Они подбираются к своей цели. И сейчас они ее схватят. Фу. Что? Они украли, они украли, они украли твой пульт. Все. А -а -а -а -а! Это какашка. Фу. Пусть она пойдет и руки. Пока. Догоняй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хватай! Почти! Что они творят, эти дети? Это кошмар какой-то. Зачем они это все сделали? Они, во-первых, довели ребенка до слез. Они, во-вторых, испортили пульт. И сломали машину еще. Извалялись в мусор и подложили какашки. Бедная учительница. Конечно, она будет злой, если над ней издеваются. Некрасиво так делать. Вы наказаны. Всем два. Пошли вон. Ну а что вы расстроились? Вы же сами виноваты. Мама, мы забыли бутылочку Придется теперь вам отдуваться За все свои грешки Пау Прик-скок Прик-скок Прик-скок Прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик-прик. прик. О, это просто ужасно много молока. Все. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Если вам понравилось, посмотрите еще этот видос, он тоже классный. Подписывайтесь на мой канал. Люблю вас, целую. Пока.